Приветствую, мои родные подписчики, с вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для Тельца. И, конечно же, я хочу вас поздравить с прохождением первой неделе коридора затмений еще осталось две хотя в принципе он продолжаться будет еще до конца февраля шлейфом тем не менее мы его проходим мы трансформируемся мы раскрываем свои ресурсы и особенно эффективно это делают делают те кто участвует в энерговибрационных сеансах что это такое подробнее узнаете по ссылочке потому что Долго рассказывайте, но на самом деле это просто волшебно. Девчонки поделились тем, что происходило у них на сеансах. Это, это просто невероятно. Даже мы, мастера, которые их проводили, были в полном восторге от того, какой потенциал, какой ресурс раскрывается и насколько меняется программа у людей. Так что обязательно присоединяйтесь. Сегодня, кстати, у нас начинается второй поток. Сегодня 5 февраля в 19.00. Начинается второй поток. Вы еще можете успеть. Или присоединяйтесь а, к третьему потоку, который стартует у нас 10 февраля, и занятия там будут проходить в 14.00. Ну что, мои родные, да, кстати, я забыла сказать, что а, на нашем канале в YouTube для вас 4 подарка. Поэтому, если вы смотрите нас в соцсетях, то в правом нижнем углу нажимаете на значок YouTube и попадаете на наш канал. Обязательно получить подарки вы можете по ссылочкам, которые у вас будут под видео, но обязательно подпишитесь на наш канал. Только так вы сможете получать новые видео и оповещения о том, что они выходят. Для этого нужно нажать на колокольчик. И если вы хотите сказать нам спасибо за то, что мы делаем, нажимайте максимально лайки и репосты. Это ваша благодарность, ваш небольшой энергообмен. Пусть как можно больше людей увидят это видео и воспользуются рекомендацией, а сейчас, собственно, сами рекомендации. У тельцов в будние дни недели могут улучшиться отношения с начальством. Возможно, вам даже предложат продвижение в карьере. Это особенно вероятно при доверительных отношениях с начальством. Не исключен также любовный флирт с человеком, имеющим такой достаточно высокий статус, ну, либо просто выше статус, чем у вас. В этом случае могут быть тайные романтические свидания. А известная фраза о том, что запретный плод сладок вполне может отнестись к этим дням. Вас будет привлекать все таинственное, все секретное, все запретное. А в конце недели, на выходных днях могут осложниться партнерские отношения, поэтому аккуратно с запретным плодом смотрите на последствия, задумайтесь об этом заранее. И, кстати, прежде всего это касаться будет именно супружеских отношений, то есть пар, которые либо уже являются мужем и женой, либо живут гражданским браком, но вот именно такие отношения, когда вы считаете друг друга уже парой такой супружеской. Возможно, ваш партнер станет проявлять себя излишне амбициозно, и это может ну, внести дисбаланс в отношения. Воздержитесь от участия в шумных публичных мероприятиях, таких как свадьбы, юбилеи, массовые мероприятия, потому что ну, возрастает вероятность скандалов на публике. Зачем вам это? Кто предупрежден, тот вооружен. И что касается любовных отношений в целом для тельца на этой неделе, вот влюбленным тельцам неделя дает возможность испытать необычные чувства. Есть шанс обратить на себя взгляд человека, избалованного вниманием лиц противоположного пола. Это очень подходящий. Период для какой-то экзотической авантюры, возможность выстроить надежные отношения и создать такую некую тихую гавань у вас не получится. Это именно будут какие-то авантюры. Возможен конфликт на почве вкусов, разности вкусов и разности в убеждениях. Не стоит мнить себя хозяином или хозяйкой ситуации. Если вы настроены серьезно и не хотите потерять счастье из-за нелепой случайности – Перенесите свидание в целом на воскресенье, это будет более удачный день. Если вы уже живете вместе и свидание перенести невозможно, просто имейте в виду. Ну, в целом дни затмения, они достаточно такие своеобразные, а плюс у вас еще так звезды выстраиваются, поэтому постарайтесь не ругаться, мира вам. А теперь, конечно, что касаемо финансовой сферы. Вот в первой половине недели тельцы могут получить какую-то неожиданную поддержку от влиятельного покровителя. Отношения с вышестоящим начальством могут стать более доверительными. Также возрастает вероятность получения неофициальных доходов от выполнения ну, каких-то частных заказов. А уже в конце недели могут осложниться отношения с деловыми партнерами и даже клиентами, если вы работаете в сфере услуг особенно. На переговорный процесс лучше тоже пока приостановить. Если есть какие-то переговоры на этой неделе, лучше перенесите их, ну, как минимум на следующую неделю, но лучше после 20 февраля. Это будет самое наилучшее время для переговоров. Ну что, мои родные, мы желаем вам удачной недели, безобидных авантюр, прекрасных романтических отношений, любви и счастья. И напоминаем, что сегодня, 5 февраля, мы начинаем второй поток, если вы хотите раскрыть свои потенциалы, в прямом смысле переписать программу своей жизни, о чем это и как это послушать в записях то мы приглашаем вас на занятия энерговибрационных э, энерго сеансов, и мы будем там трансформировать пять сфер вашей жизни. Это здоровье, отношения, э, финансы, успех в целом и яркая жизнь. До встречи, мои родные! С вами была Елена Дегурова, Содружество яркожителей. Пока-пока!